Так, так, надо снять видео, да, видео надо снять. Фак, они смотрят, чтоб меня бы закрутил. Привет, Чигли, с вами Голем, и сегодня у нас СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. Димон, быстрее интро запускай, пока они не, не догадались. В нашей гонке стримов участвует Голем ТВ, Смешно, Лис, РЕЛАКС, РЕЛАКС, и... О БОЖЕ, ЭТО ЭВИЛ БЛЕКБЕРИ? Нифига себе! А нет, стойте, в сценарии что-то другое. А-а-а, блин, ребят, посиди. Эвел Рейсбери, но я хотел ежевичку. Я всех сейчас раскатаю, если вспомню. А как мы ездим? Я их, короче, на финише сегодня буду обгонять, а как пропущу? Так, сейчас у нас начнется гонка стримеров, сейчас будет пока обратный отсчет. И мы начинаем стартовать уже прямо сейчас, он вот скоро. Так, 10 секунд до старта. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ап適. Поехали. Давай быстрей. Чуга. Так, пока я вырвался вперед, надо не пускать никого, вот так подрежь немного, заборочки, простите. Сейчас нужно доехать до красной линии быстренько по-бырому. Это за... как его, Затаранить ее и быстрее ехать дальше. Ой, чуваки, что-то там... там со всей дури кто-то влетел. Надо коснуться красной линии. О, oh, Белый, Я опять забыл Так, сейчас будет жесткий поворот, нужно быстро его зайти, чтобы никто не смог обогнать Так, так, так, так, так Ух, нет, немножко подскочил, блин, догоняют они меня, догоняют. Первым приезжает Глем ТВ набрав 3 очка, вторым приезжает Эйвел Рэзбери набрав 2 очка, третьим приезжает Смешной Лиз набрав 1 очку и релакс-релакс не набрал вообще очков. Едем дальше. Нормально. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Давай, тащи. Давай, давай, давай, давай, давай. Ч за подпиралово Фу такие не выйти. Э, успокойтесь, е Смотри, какие собаки. Взяли самые умные, да, думают? Взяли, подперли нас. Давай, я их врежу. Фигура, пацаны, goodбай. Ролтон гудбай. Ролтон прощай. Бра домой. Так, что? что за бред? Какой рол? Так, здесь нельзя съезжать. Эту карту я со вчерашнего дня запомнил. Уже я на втором месте, как бы нормально. Фух. Так. Что никак не... Кирки, а. okay, okay, я понял. Кирки, okay, okay, хорошо. Я немножко надо не поехал. Офигенно я запомнил понял. Ха-ха, лауки, я. Не туда поехали, ⁇ -мо ⁇ И первый на финишную линию пывает Голем ТВ. За ним, не отставая всю катку, ехал релакс, релакс. За релаксом приезжает смешной лис. И Эвил Ресбери тащится последний. А сейчас последняя битва на карте Хеммисдворф, которая покажет, кто победил, а кто проиграл в смертельной гонке. Он не сам на мой ответ. Ой, на... Опа, пошло. Так, давай, давай, давай, давай. там Ой. Ах. Не все против меня одного. Найн. Да, ло, ло, ло. Ну-ка я пойду его. Нет. Я сейчас сдохну, сам первый? Не, пожалуйста. но ну не надо. А почему по мне? А я что тут? би Умрет? А, у меня еще... У меня изменьше Сейчас начнется. Почему у дрожат руки? По кладушке спать Надо его, надо его перестреливать, перестреливать! И, и, и дрожат уже, ё-моё! Вроде я его побеждаю, побеждаю видео! Он мажет, он мажет, Все, топ! И в смертельной гонке побеждает Далем МТВ! На втором месте у нас стоит... Релакс-релакс! На третьем месте у нас стоит Эвил Резбери! И на четвертом смешной лис! Очки вы видите на экранах.